Друзья, всем доброго времени суток. Рада вас снова видеть на моем канале. Сегодня у нас по плану пармская курица. Потрясающее блюдо. И секрет этого замечательного блюда муке, яйце и панировочных сухарях. А затем все это обжарится до хрустящей корочки. Но прежде чем мы начнем, хочу вас попросить, чтобы подписались на мой канал, если еще этого не сделали. Ставьте жирный жирный лайк. А мы начинаем. Прежде чем приготовить пармскую курицу, мы должны приготовить Вкусный томатный соус. И для этого нам понадобится одна луковица и 3 зубчика чеснока. Порежем очень мелко и отправим в сковороду. Как порезанный лук с чесноком, теперь нам нужно его пожарить. Берем оливковое или же подсолнечное масло, примерно 2-3 столовые ложки, добавляем в сковороду. И нам нужно пассеровать немного лук с чесноком. Все обжариваем на среднем огне примерно где-то 2-3 минуты. Добавим еще немного тимьяна или сушеных трав, которые у вас есть. Как лук с чесноком обжарились, добавим 2-3 столовых ложек томатной пастой. И добавим пол чайной ложки аджики. Сделаем парскую курицу с грузинским акцентом. И обжариваем пару минут на среднем огне. Кстати, как готовят аджику у меня есть на канале. Вот тут видит всплывающее окошко. Переходите по ссылке и смотрите, как легко готовится аджика. Затем добавим одну банку томатной пасты. У меня 400 граммов. Все хорошенько приправим солью и перцем. И добавим примерно 1 чайную ложку сахара, чтобы сбалансировать кислотность. Затем добавим тертого пармезана, где-то 50 грамм. И ставим на средний огонь. И пусть готовится примерно где-то 15 минут. После 15 минут у нас потрясающий соус. Теперь, друзья мои, приготовим курицу. Нам понадобится 2 куриные грудки. С помощью острого ножа разрежем их пополам но не до конца. Откройте их в принципе как книгу. Вот так. Затем накройте пищевой пленкой и просто отобьем их что-нибудь тяжелым. Это может быть пресс, как у меня, или же вы можете использовать нож, сковороды. В общем, нам нужно, чтобы они были тонкие. Как только мы это сделали, все хорошенько посолим и поперчим со всех сторон. А затем мы просто будем панировать нашу курочку. Это традиционно 150 граммов муки, 3 яйца и 100 граммов панировочного сухаря. И бросаем курочку в муке. Стряхивайте со всех сторон. Обмакните ее в яичной смеси И затем бросьте ее в свои панировочные сухари Прижмите, это очень важно, чтобы каждая щель была полностью заполнена панировочными сухарями Теперь, дорогие мои зрители, будем жарить нашу курочку Это проще, чем вы думаете Берем большую сковороду, ставим на средний огонь Добавляем немного растительного масла так все нагрелось, берите одну из грудок и осторожно поместите в масло от себя. И жарим в течение 3-4 минут, пока он не станет хрустящим и золотистого цвета с обеих сторон. Так, курочка наша прожарилась, теперь переворачиваем на другую сторону. Так, курочка наша готова. Берем граммов 150 тертой моцареллы. Если не найдете моцареллы, можете взять любой другой сыр, который плавится. И добавим к моцарелле граммов 50 тертого пармезана. Все, соединяем, тщательно перемешиваем и готово. Все. Теперь покройте каждый кусочек курочки соусом на масте, вот так. И щедро посыпьте сырной смесью. Вот так. И теперь просто отправляем в заранее разогретую духовку при 180 градусов примерно на 5-10 минут, пока сыр не растает и не станет красивым. А тем временем мы приготовим нашу пасту. В общем, берем любые макароны, Закидываем в горячей воде и пусть варится. Как готовит макароны, думаю, что каждый умеет. Затем берем большую сковороду, ставим на средний огонь, закидываем в пару ложек оставшегося томатного соуса. Затем к соусу добавим один половник воды от пасты и все хорошенько перемешиваем. Делаем соус для пасты. Как макароны приготовились, закидываем наш соус. Добавляем немного свеже нарезанного базилика. Вместо базилика можете добавить ту зелень, которая вам нравится. Все хорошенько приправим солью и перцем. И паста наша готова. Можно еще добавить тертого пармезана, если хотите, но я не буду добавлять. Тем временем, друзья мои, корочка наша готова. Вы посмотрите просто на это. Согласитесь, выглядит просто великолепно. Давайте, ребят, сейчас порежу пополам, и вы посмотрите, что у нас получилось внутри. Вы посмотрите просто на это, ребят. Потрясающая курочка. Хрустящая и нежная. Выкладываем наши макароны в тарелку. Кстати, вместо пасты можете сделать любой гарнир. К примеру, можете сделать картофельное пюре, можете даже сделать салатик. Тоже получится очень вкусно. И рядом нашу курочку. Ух, вы посмотрите просто на это, ребят. все попробуйте приготовить это блюдо готовится очень легко я надеюсь что вам понравился этот рецепт и да спасибо большое что под каждым моим видео пишите свои впечатления ставите лайки это мне больше мотивирует чтобы снимать для вас еще новых видео рецептов а на этом я все если вам понравился рецепт обязательно ставим лайки подписывайтесь на мой канал всего хорошего и увидимся очень скоро пока пока